И всем привет, с вами Кирик, и судя по названию видео, вы уже поняли, что у меня, как бы, пропал популярный видос, называется, слава моего, снова напиваюсь. Так, в дело в том, что сегодня, примерно где-то днем или когда-то еще мне при прилетело предупреждение, то есть, как бы, видео удалили и сделали предупреждение, то есть... Мне его забанили за нарушение авторских прав. Да, это я понимаю. То есть, теперь я вообще не могу выкладывать видосы, стримы. Наверное, нет. Видосы я могу от при этом, короче, отправлять. Но стримы я не могу. То есть, мне надо ждать 90 дней, чтобы у меня это все убралось. И типа, а ничего, совсем что ли? То есть, я теперь не могу делать стримов и все больше. Я ничего, больше как бы нет никаких... То есть и предупреждение снимается через 90 дней, чтобы я наконец мог выкладывать стримы. И типа, ну кому это слишком много? И типа из-за чего мне дали предупреждение? Ведь мне это видео уже два месяца было на моем канале. И за два месяца его тупо заблокировали. Я не знаю, почему его заблокировали. Типа, кому он? Почему такая херня? И типа, я сейчас вообще в шоке сижу. И если честно, мне очень печально, потому что это видео было очень популярное. На нем было 20 тысяч просмотров. То есть, все эти 20 тысяч просмотров, они тупо в воздух улетели. И типа, больше у меня этого видео нету. Теперь, как бы, это самое видео, где коды про коды с Вехикл так и остались на первом месте у меня в популярных. То есть, это видео почти обогнало мое старое, которое уже очень давнейшие. и мне пишут все время хейты в этом, в этом, короче, комментарии под тем видео. Вот. Я понимаю, что коды эти уже не рабочие, но, как бы, это видео все равно еще в популярных. Это вообще, как бы, для меня это просто успех. То есть, сам, самое первое видео, которое было в топе, это коды-коды с Вехикоу Тайком. Да. Я раньше... Вводил коды, ну, короче, снимал видео про коды, вот, про, в Роблоксе, ну, вот, короче, снимал такое, ну, потом решил я сделать свой первый бас-буст, то есть это был закамский квас, и, если честно, он взлетел, ну, не очень так взлетел, но ну, на тысячу просмотров так взлетел, вот, и вот так вот и пошло, как бы, зарождение рубрики «Изи бас». То есть, это я сам выдумал, то есть, нет, я это не сам выдумал, это я выдумал от Моргенштерна, то есть, у него там был изи рэп, а у меня был изи бас, ну, вот как сейчас, я делаю басы, правильно, вот, вот я их делал, короче, и до сих пор делаю, вот, наверное, я выпущу завтра еще один бас-буст, надеюсь, его не заблокают, как в основном я напиваюсь, хотя, в принципе, оно было два месяца, как без предупреждений, но потом какой-то гаденыш сделал мне жалобу на мое видео, и походу как бы нету. И, типа мне это очень печально. Вот нахера вы это делаете, люди? Скажите мне, пожалуйста, вот нахера вы это сделали? Вот зачем? Что вам это видео сделало такого плохого? Там нету никакого мата вообще. То есть, снова напиваясь, там вообще даже нет никакого мата. Я не знаю почему. Ему дали бан, хотя по, по сути его не должны были даже как бы заблокировать. То есть это видео уже удалено, как бы, я, оно даже не заблокировано, то есть не закрыто там, например, в ограниченном доступе, там еще что-то. Оно именно удалено. Да. Оно именно удалено, то есть... Вот до такой вот степени дошло это видео. К сожалению, оно теперь нету в ютубе. Все, кто пытаются найти это видео, они теперь не смогут найти. То есть теперь как бы все. Нет этого видео. Осталось только лишь видео, это э, слово мелов и Мургит Штерн Быстро. То есть это теперь единственное видео, которое у меня в топе. То есть там уже ну, 12 там сколько-то там просмотров. То есть тоже нормально, но, наверное, скоро тоже ему как бы кранты ты будет. Как я понимаю потому что раз снова напиваюсь как бы тоже как бы все ему кранты значит и этому тоже будут кранты с в скором с чем времени. почему я так думаю потому что как бы слова моего снова напиваюсь как бы оно как бы получило заблокирование то есть его уже нет на ютубе его удалили и если честно это очень печально Потому что это видео, как бы, я старался. То есть, я там делал какие-то там промежутки, типа, где нет класса, Типа, его тупо удалили. Вот я теперь сейчас сижу, вот, и просто охреневаю. Потому что это видео, как бы, все, как бы, его нет. И мне очень обидно. Вот реально. Вы бы видели, что я сейчас что делал, потому что я искал, где это видео, потому что я в это время уже спал, ну, то есть я пришел со, ну, со школы, вот, ну, и, короче, уснул. И то есть за промежуток того, что я уснул, у меня тупо удалили видео. То есть оно сегодня было доступно, примерно, к первому часу, второму часу дня. Но потом его бац, и нету, как бы. Я сейчас вообще в шоке, вообще, вот реально вот и если честно очень жестко потому что это видео просто было в топчике но теперь к сожалению его не будет в топчике ну надеюсь в скором времени у меня другие видео будут в топе и надеюсь что их тоже как бы нет самое. не кранты будет не будет потому что будет обидно если они тоже будут кранты вот ну и вроде бы и все а Ещё. насчет того, что, типа, будут ли стримы. Стримы они будут, но очень редко. Как поскольку мне дали предупреждение, стримов вообще теперь не будет. То есть теперь только будут выходить видео. И то, наверное, наверное нет. Либо да, либо нет. Ну, короче, они по пятницам будут выходить. Как поскольку у меня теперь, как бы, эти новогодние каникулы, все дела. Я могу вы... выпускать видео через один день. То есть теперь у нас немножко поменяется. Э, трафик видео ну то есть выкладывание то есть через один день вот я сегодня выпустил вот это вот это вот видео и за послезавтра в воскресенье будет еще одно видео так что будьте готовы вот как-то так вроде бы все я рассказал про счет видео слова мэрлов там снова напиваюсь вот все как бы я не знаю, перезаливать ли это видео, либо нет, либо, либо вообще не надо, потому что, ну, может быть, опять будет эта херня. И, типа, чтобы еще с такой было, не очень хочется. Потому что если я наберу три предупреждения, у меня тупо канал будет в минусе. Так что я этого не хочу. И перезаливать я это видео не собираюсь. То есть оно теперь как бы все. Но ну, а теперь уже не будет у меня. Вот так вот я вам скажу. Поэтому вот так вот. Ну это все вроде. С вами был Кирик. Надеюсь это видео я вам рассказал подробно, что стало с этим видео. Потому что оно как бы в бане. Так что вот так вот. Все, с вами был Кирик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под это видео, ну и под все видео. Все, всем пока. Надеюсь я вам понятно объяснил, что стало этим видео. Все, всем пока.